Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вкусные рецепты. В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить тушеную говядину в пиве. Говядина, тушеная в пиве, получается очень мягкой, нежной, с приятным ароматом солода, хмеля и хлеба. Пиво выбирайте темное, оно более насыщенное. Во время тушения алкоголь испаряется, поэтому мясо не бойтесь давать детям картофель, макароны и рис станут прекрасным гарниром к этому блюду. Для его приготовления нам понадобится 1 кг говядины, 2 луковицы, 3 моркови, 50 граммов муки, 300 граммов томатного соуса, 1 лавровый лист, 0,5 литра темного пива, полстакана стакана воды, 1 столовая ложка сахара, 4 зубчика чеснока, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что лук и морковь обжариваем до тех пор, пока овощи не станут мягкими. Чеснок крупно режем. Подготавливаем лавровый лист. Говядину нарезаем кусочками среднего размера. Выкладываем в пакет и посыпаем мукой. Пакет завязываем и хорошо встряхиваем, чтобы мука полностью обволокла мясо. Этот способ помогает сделать отличную панировку. Говядину выкладываем на сковородку с обжаренным луком и морковью и жарим в течение нескольких минут, периодически перемешивая. Затем к говядине добавляем томатную пасту, сахар, соль, лавровый лист, чеснок, перец, воду и 250 мл пива. Все перемешиваем. Доводим до кипения, убавляем газ до минимального и накрываем очень плотно крышкой. Тушим в течение 3 часов. И если соус выкипает, доливаем оставшееся пиво. Нежная, сочная, мягкая и ароматная говядина, тушеная в пиве, готово! Желаю вам приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Переходите по ссылке под видео